Документ новый. Сразу сохраняем как. Выбираем имя. Например, текст. Сохранить. Строим замкнутую фигуру. Например, с помощью прямоугольника. Выбираем прямоугольник. Определяем место. Щелкаем один раз. И тянем второй. Выделение. Объект. Заливка и обводка. Выделяем Заливка. С помощью крестика заливку можно удалять, с помощью сплошного цвета можно выделять. Задавать цвет заливки можно в этом месте, а лучше в панели цветовых объектов выбрать правой клавишей цвет, установить заливку. Заливку можно отключить, включить водку, а водка может также отключаться крестиком или включаться сплошным цветом. Также заливка определяется стилем. Для этого включаем стиль обводки. Задаем толщину. Пунктир. Как мы знаем, толщина определяет ширину зигзага в будущем. А пунктир определяет это будет зигзаг или строечка. Также можно задать маркеры. Это стрелки или в начале, или в конце. Со стрелками нужно работать осторожно Иначе они преобразуются в стежки и вид высотого объекта получится не таким, какой вы ожидали. Лету выделим и нажмем сложную линию. Тип соединения определит углы будут закругленные, срезанные или прямые. Конец обводки будет определять форму для незамкнутых фигур. Порядок определяет, как будет выполняться заливка, обводка и маркеры. Уменьшим объект, нажмем клавишу 4. Расширение. Параметры. Для начала отключим автозастил. Для этого выберем и снимем галочку. Опять включим автозастил. Если стоит галочка... Все параметры программа автоматически пересчитает в зависимости от тех настроек, которые мы выставляем. Наклон стежков в данном случае 0. Стежки располагаются горизонтально. И если мы зададим наклон, например, 45 градусов, то наклон стежков будет 45 градусов. Компенсация. Это разница между практической вышивкой, при которой стежки ткань стягивает внутрь и вышивка фактически меньше запланированной. Длина стежка это расстояние между уколами на одной строчке. Плотность застила, расстояние между соседними строчками. Длина стежка, переход между секциями. Стежки по соединительной линии определяются этим параметром. Обратные стежки. Параллельный к контуру, однако это не всегда оправдано, так как приводит к перерасходу машинного времени ниток и вызывает проблемы с вышивкой, поэтому их можно удалить. Смещение проколов в застиле определяет, в каком порядке будут находиться уколы на застиле. Нижние переходы, как мы видим в строчке переходов, проходит по центру застила. Если у нас редкий застил, то строчка может быть видна. Если мы снимем галочку, строчка будет проходить по краю и не будет просвечиваться сквозь застил. Имеет свои преимущества и имеет недостатки. Ткань застилом стянется, строчка может оказаться за пределом фигуры. Разрешает добавлять закрепки в начале и в конце, или не добавлять, мы уже проходили. Если мы поставим предварительную подсрочку, то у нас сначала будет выполняться укрепление, а затем застилу. Угол подсрочки обычно перпендикулярный застилу, но мы его можем изменить. Оступ определяет, насколько край подстила будет отстоять внутрь. От края застила. Например, поставим 2. И видим, что край прострочки остается от края застила 2 мм. Максимальная длина стежков. То же самое, что и в застиле, но задается отдельно. Максимальная плотность застила. Выполняет ту же, самую, ту же функцию, что и в застиле. Пропускать последний стижок фряжу, а также нижние переходы соответствуют застилу. Ручная вышивка застилом отключает предыдущие настройки. Предустановки параметров мы рассмотрим в конце ролик. Проходим заливка. Отключаем. Включаем обводка. Расширение. Мы увидим, что параметры соответствуют параметрам, которые мы рассматривали в предыдущем ролике. Отключаем. Включаем и заливку, и обводку. А теперь практический пример. Все выделяем ctrl и удаляем клавишу Delete. Нажимаем клавишу 1. Выбираем текст. Пишем, нам желательно на русском языке. Например, задаем размер предварительно, закрыл замочек. Это будет надпись на спину. Чтобы уточнить настройки, проходим текст и шрифт в панели справа. Задаем шрифт, выбираем жирность, если нас все устраивает, применить. Закроем. Бедем базовую линию. Для этого выберем перо, укол слева, по центру. Укол. И тянем. Ориентируемся по клеточкам. Правой клавишей построение закончено. Выделяем. И Shift, и линию. Удержив правую клавишу. Проходим текст. Разместить по контуру. Для дальнейшей работы нам требуется отменить настройки шрифта. То есть если мы включим объект, посмотрим то мы увидим, что это у нас текст-надпись. Если мы текст выделим отдельно, пройдем контуры и выберем оконтурить объект и разгруппировать в отдельный объект. Теперь каждая буква свою рамочку. И это уже не текст, как было написано, а каждая рамочка построена отдельным инструментом. Определяем наклон первой буквы. Для этого нажмем клавишу M. Слева. Делаем укол. Тянем направо. Считаем наклон 14 градусов. Отпускаем. Щелкаем. Выделение. Проходим расширение. Выбираем параметры. Автозасил. Отключаем. Он мне не нужен. Возвращаемся. Наклон 14 градусов. Длина стежков. Я обычно ставлю 4. Достаточно и вид хорош. Закрепка в начале и в конце. Если меня устраивает, в дальнейшем будем применять те же настройки. Предустановка. Ввожу имя, пишу текст. К примеру, добавить, применить и выйти. Клавиши 4. Линию мы можем выделить и убрать. Она свое дело сделала. Теперь мы можем выделить все. Ctrl-A. Пройти расширение. Параметры. Нам показывает что попытка заполнить не удалась. Мы выходим, то есть выполняем отмена, читаем и разбираемся. Для этого выбираем по одному элементу, доходим до буквы «Ё» и видим, что у нас сгруппированы вместе и точки вверху, и буква «Е». Для этого мы пройдем контур «Разбить». Теперь каждый элемент сам по себе. Буква «Е» у нас без дырочки. Поэтому букву Е выберем. Пройдем в контур. И исключение. А плечи выделим Ctrl-A. Расширение. Параметры. У нас произошло стандартное выполнение надписи. Но если мы выберем текст, загрузить, то увидим, что теперь настройки нашего надписи будут те, которые мы задали на букву S. Рассмотреть подробнее можно, удерживая клавишу Ctrl, приближая. Применим. Нажмем клавишу M, например, букву N. Удерживая, тянем налево. Получаем те же 14 градусов. Только они будут отрицательны. Для этого щелкнем в стороне. выделение, Выделим букву N. Расширение. Параметры. Параметры у нас уже заданы. Однако мы здесь поставим минус 14. Теперь наклон застила соответствует наклону буквы. Мы применяем. И изменяем угол наклона стежков для каждой буквы. Остальные параметры оставляем. А пока все выделим. Ctrl A. Выберем нужный цвет, например золотой. Установить заливку. Еще раз сохраняем. Проходим расширение. Включаем визуализацию. Симулятор вышивки. Если у нас все устраивает, закрываем. Сохраняем. И бегаем вышивать.